Здоровая. Ну? Как ты? Как ты уже наверняка успел заметить, на тестовый сервер завезли полный новогодний батл пас, который мы с тобой прямо сейчас полностью и пройдем буквально за несколько минут. Посмотрим на все награды, которые сможем за него получить. А также изучим задания, цены, донат, вообще все что с ним связано. Ну и в преддверии новогодних праздников я бы хотел устроить для тебя масштабный розыгрыш, конкретно на 10 миллионов рублей среди всех серверов барбихи рп. Все довольно просто, все условия ты видишь на своем экране, все как обычно, но только данный розыгрыш распространяется на все ролики, которые уже вышли и выйдут на этой неделе до 31 декабря включительно. Ну а итоги уже 31 декабря на моей странице ВКонтакте вечером. Я выберу целых 20 победителей среди всех этих роликов, и каждый заберет по 500 косарей абсолютно на любом сервере, спамить разрешено. Также можно победить несколько раз в нескольких роликах. Желаю тебе удачи. Короче говоря, рядом с новой кнопкой ежедневных квестов у нас с тобой появилась еще одна вот, такая вот кнопочка, конкретно снежинка, нажав на которую мы с тобой открываем меню батл пасса. Сразу стало понятно, как я и говорил ранее, что он будет длиться на протяжении 30 дней и у нас с тобой будет 60 уровней. Каждый день мы с тобой будем выполнять по 4 простых задания и получать за это сразу 2 уровня. Если конечно же мы купим с тобой ускоренный батл pass за 149 рублей, то нам будет доступно 6 таких заданий в день. А значит мы сможем получать по 3 уровня каждый день и плюс ко всему 20 уровней у нас будет уже пройдено сразу, благодаря вот этому вот ускоренному батл пассу всего за 149 рублей. Купать или нет дело каждого, но лично я сделаю это обязательно сразу же, как только данный БП выйдет на основные сервера барвихи РП. Задания, как и всегда довольно просты. Поработать там, поработать здесь, изготовить столько-то кувалты или там каких-нибудь деревяшек, поймать столько-то килограмм рыбы. Я не знаю, добраться куда-нибудь из точки А в точку Б. Все, короче говоря, по классике, ничего сложного. Некоторые задания будут просто отыграть какое-то определенное количество часов на сервере. В принципе, с этими заданиями справляется абсолютно любой, и они особо никогда не вызывали каких-либо трудностей. По наградам здесь все тоже довольно-таки интересно. Как и всегда, мы с тобой будем получать достаточно большое количество игровой валюты. Также у нас есть отличная возможность поднять неплохо так донатной валюты, которая в будущем нам с тобой очень пригодятся. Годится для покупки, к примеру, тех же ключей, чтобы открывать новые крутые кейсы, в которых шанс выпадения реально крутых призов крайне велик. Будь внимателен и не потрать весь свой заработанный донат впустую. Как я тебе сказал, за покупку сразу ускоренного батл пасса за 149 рублей, мы с тобой получаем сразу же 20 пройденных уровней, x2 пройденных уровней каждый день и возможность пройти Holiday Pass всего за 10 дней. Штука реально крутая и стоит довольно недорого. Я думаю, это гораздо интереснее приобретать, чем сразу весь батл пасс. Но мы с тобой попробуем сегодня, чтобы не терять время и забрать все награды и показать их тебе, приобрести весь этот батл и обойдется он нам с тобой еще в 6000 коинов. Честно говоря, наверное я здесь допустил ошибку. Я забыл посмотреть, сколько будет стоить приобрести весь этот баттлпасс сразу, не покупая ускоренный за 149 рублей. Мне кажется, цена была бы точно такая же. Я просто-напросто переплатил сейчас 149 рублей. Но благо это тест-серверы, я не донатил сюда свои реальные денежки. Здесь у меня навалом коинов, и я могу делать все, что захочу. Ну а ты будь внимательнее, если ты решишь все-таки что-то приобретать уже за свои реальные деньги на основных серверах. За покупку всего холидей пасса, конкретно за 6 коинов, мы с тобой получили естественно эксклюзивный автомобиль, у самую новую Beho M3 из Most Wanted, эксклюзивный шлем гонщика, который я тебе уже показывал, эксклюзивную одежду гонщика, до 400 тысяч рублей игровой валюты, 275 коинов, а именно донатной валюты, 5 игровых рулеток и прочие бонусы. Рулетки кстати тоже топ тема, здесь падают абсолютно разные, как самые дешевые, так и самая дорогая рулетка General, с нее реально есть шанс выпить Bugatti Diva, тем самым забрать Сразу 200 мультов Но если конечно сливать в гос, то это 100 миллионов Но ее можно кому-нибудь неплохо так перепродать Короче говоря, шансы как всегда велики Очень много интересного, батл пасс это всегда реально Крутая интересная тема Забираем с тобой абсолютно все эти награды Как и в прошлый раз, проходя весь этот батл pass Мы с тобой собираем данную тачку В качестве главного приза, который нам дается С самого нуля Изначально нам с тобой дается там кузов Потом мы к нему с тобой получаем тренировку, винил, обвесы, двигатели Все на свете, собираем в самом конце Готовый уже автомобиль Падает он нам, как и все в принципе остальные призы, на нашу почту. Через команду слэшбэк, потом мы с тобой сможем его забрать в любое время в свой инвентарь. Реально большое количество призов, большое количество рулеток. Самое главное, что можно тот же донат заработать тем игрокам, которые не могут задонатить. то есть Те кто будет фармить, неплохо так реально заработают за все новогодние праздники с данного батл пасса. Единственное, что я не заметил в данном батл пассе, это монету смена сторон, которая нам пригодится с тобой для прохождения новых тематических квестов как и в прошлый раз с тобой будет две стороны и мы с тобой сразу же сможем пройти любую на выбор а вот чтобы пройти потом вторую как раз таки нам и пригодится вот эта монета смены сторон я уже передал данную информацию разработчикам и сказали что данная монета будет добавлена в этот battle пас, опять же в качестве какой-либо награды примерно там за 10 12 уровень скорее всего как это было в прошлый раз на хэллоуинский battle pass данная монета существует данная монета есть в этом battle пассе просто она к сожалению пока не отображена в нем на тестовом сервере на основе конечно все уже будет на сто процентов готово короче говоря к данному battle pass у меня лично претензий никаких нет здесь все как и всегда здорово красиво много наград много реально интересных крутых вещей много халявы как мы с тобой любим и данный battle pass я могу порекомендовать абсолютно каждому как и полностью бесплатное его прохождение так и даже его покупку для более ленивых людей ну а что ты думаешь по данному поводу обо всем об этом обязательно напиши мне в комментарии ну а на этом у меня пока что для тебя все. Пока!